Здравствуйте! Вот мы наблюдаем вот эта виноградная лоза. Это надежда Азос. Она вымерзла зимой. но ну, не так зимой, как весной подмерз. Я уже думал, что она не отойдет, но сегодня решил посмотреть. И на улице сегодня, 13 июня 2017 года. И вот я заметил два небольших побега, которые начали проклевываться из данного виноградного куста. Вот один и вот второй. Так что мы не спешим. Вот такие даже, как на первый вид нам кажется, побеги уже сухие, но не спешим их выламывать. Если они гнутся, то мы оставим их где-то до середины июля. Если до середины июля ничего не произойдет с ними, тогда можно их спокойно будет удалить. Но пока они гнутся, и возможно они здесь отойдут. А этот куст, который попал тоже под весенне Это долгожданный. Он тоже, как мы видим, здесь начинает столько много порослей из нижних частей выходить. Вот здесь тоже маленький поросль идет. Вот здесь маленький идет. Ну, здесь, конечно, вот это мыши постарались все объели вокруг. Здесь ничего не пойдет. Это однозначно. Вот можно убедиться. Вот здесь еще гнется. Но это, где гнется, мы его еще не будем выламывать. А где трещит, вот идет треск. Вот такой треск. Смело можно выламывать. Они уже не отойдут. Вот это куст Сашенька. Тоже он начал помаленьку отходить. От весенних заморских. Видим, здесь даже гроздочка будет. Так что, хоть небольшая, но будет гроздочка. Даст Бог винограда. Вот это у нас попало, конечно, по солнечный ожог. Побег зелененький. А вот эти вот поросли... Везде пошли. С них буду формировать новый виноградный куст и восстанавливать те рукава, которые до этого времени меня были и погибли. Вот здесь, как мы видим, тоже идет восстановление. Не все пропало. Лишь бы корневая система не вымерзла. Если корни хорошо углублены, то данный виноградный куст он все равно отойдет. До середины лета он должен полностью Восстановиться, что возможно, то восстановится, а что нет, то пропадет, конечно. Вот такой небольшой обзор по вымершим виноградным лозьям, которые весной от непредвиденных заморозков подморозились. Но они помаленьку отходят, так что кус будет восстановлен. Думаю, что для начинающих виноградарей будет полезно видеть, что не каждый на первый взгляд куст как бы уже вымерз или погиб. Он на самом деле еще может отойти, как мы видим с примера моего куста. С вами был канал Делаем Сами. Если желаете подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, то делаем подписку. И чтобы своевременно получать известие о добавленных мною новых видео, то не забываем нажать на колокольчик, который расположен в правом верхнем угле на страницах видеоканала. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.